Привет. Сегодня я хочу вам рассказать, как мы ставили уши нашей собаки породы нос Дерекуностраспиранса Вот он, красавец, с такими ушами да? методе мы узнали у одного из наших тренеров. Когда у нас была проблема с постановкой ушей, ушки мы купировали в детстве, потом их замотали скотчем вот так, вот, вы знаете как. И через два дня мы увидели, что из-под этих ух сочится сукровица, и они имеют какой-то неестественный вид. Естественно, мы сразу сняли эти все обертки, вместе шерстью они сползли и несколько дней лечили мазью. После этого одно ушко у нас как бы стояло, а второе ушко вот так висело. проблему. Нам тренер посоветовал взять пенопласт и при помощи пенопласта и клея, приклеить. Уши. Значит, пенопласт я специально взял нескольких видов, чтобы вы увидели, какой подходит, какой не подходит. Значит, вот такой пористый пенопласт, которым оборачивается. Техника в коробках и которые имеют очень большую толщину шарика, он не подходит, потому что он ломки из него вырезать что-нибудь не получится. Надо брать очень плотный пенопластик. Вот я кусочек нашел. И мы смотрим, какое нам ушко надо и вырезаем шаблоном. вырезаем шаблон по уху в таком виде, в каком нам необходимо чтобы ушка стояло вот мы его аккуратненько так подрезаем подрезаем, подрезаем и в результате у нас получится и в результате у нас получится шаблончик который мы хотим придать по форме ушка который мы вот сюда вставляем и клеим клей. Сейчас я покажу какой клей. Мы берем клей, который быстро клеит. Вот в таких тюбиках. Или маленькие тюбики, суперклея, которые быстро схватываются. Мажем на ушко. Клей момент называется. Клей момент, да. Или секунда. Мажем на пенопласт и подклеиваем вот так на ушко. И все. И он так ходит. Обязательное условие следить, чтобы.. Пенопласт был постоянно в гуфе. Он может ножкой почухать, убрать. Он может отпасть, потому что волосики растут и через какое-то время начинается отторжение. Нам посоветовали клей найти, который безвредный для кожи, но мы такой не нашли и пользовались тем клеем, который в большом изобилии находится на всех рынках СНГ. Кроме этого ежедневный массажик хрящиков. Буквально месяц у кого у нас стало. Все зависит от количества заломов хряща, которые получились при производителя операции. Вот, ребята, я вам все рассказал. Заложу еще там видео, в которых старые видно, какие были лучшие, какие стали. Пользуйтесь жизни своей. Даст Бог вам поклонит.